В соответствии с технологией ЛСТК «Арсплант» все наши дома на 100% строятся из экологичных материалов. Они химически пассивны, не впитывают и не выделяют воздух химикаты, не подвержены воздействию насекомых и любого вида грибка, плесени и микроорганизмов. Наша технология получила высокую оценку у скандинавских специалистов домостроения и признана не просто экологичной, а гипоаллергенной.